То есть уже э, сотрудник нашей компании, который отвечает за автопрограмму, он вам присылает, э, э, присылает именно ту сумму, которую у вас накопил в течение года. Вы это будете уже знать. И вот после получения консультанта Мадабринстера стороны администрации представительства «Амбре» и согласия на предложенные условия, консультант оформляет автомобиль в удобном для него автосалоне с использованием удобных форм кредитования. Конечно, более удобнее, это когда у себя в городе или рядом где-либо, где, допустим, куда ну, несложно приехать, если кто-то живет за городом. И после выдачи автомобиля компания оплачивает, только после выдачи автомобиля компания оплачивает обязательно платежи за счет участников в течение срока действия программы. Еще одно условие, ну, своего рода порядок такой, оплата всех дополнительных платежей, связанных с покупкой автомобиля и выделением кредита на него, в том числе страховок, комиссии банков и так далее, осуществляется консультантом за свой счет. Шестой еще пункт, есть такой порядок, в случае использования консультантом накопительного первоначального взноса, накоплена сумма в соответствии с программой предоставляется консультанта для использования качества первоначального взноса на автомобиль. То есть ее можете также приплюсовать к выплате по кредитной программе вот, вот этих 20, по процентов по кредитной программе, которые вы должны выплатить. Но при этом в течение месяца после получения этой суммы предоставить документы, подтверждающие покупку автомобиля в офис представительства Ламбре. В общем, вот так все строго, серьезно, по-взрослому, в такой, такой порядок, для того, чтобы не было никаких таких вот нюансов. И правило пользы накопительным первоначальным взносом, о чем мы говорили. Консультант может воспользоваться накопленным первоначальным взносом для оплаты первых взносов за автомобиль в случае, если до момента подачи заявки консультант не пользовался автопрограммой в течение 12 месяцев. вот Если он не пользовался в течение 12 месяцев, потому что он может участвовать в программе в несколько раз, да, то есть четыре года проходят он может через четыре года обновить свой автомобиль опять же ну как многие автомобилисты такие вот опытные они обновляют через три-четыре года говорят что уже необходимость такая есть особенно кто активно использует для работы в этом случае через четыре года можно опять обновить, но при этом консультант не пользовался автопрограммой в течение 12 месяцев. То есть повторно получается, да? В случае, если консультант воспользовался накопленным первоначальным взносом, автобонус ему начисляется в течение срока действия программы за вычетом количества месяцев, в течение которых формировался накопленный первоначальный взнос. Угу. Так, вопросы. Да, есть? Да, как ипотека с первоначальным взносом. Как узнать, сколько накопилось? Вот об этом я сказала еще. Ну, я повторю, что... Есть у нас представители, сотрудники компании, которые отвечают за автопрогр... автопрограмму. В данном случае это Марина Нестера, вы будете с ней связываться, и она вам просто предоставит ту сумму, которая у вас накопилась на вашем виртуальном счете с выхода на 22% по карьере, ну, по маркетинг-плану. Плану. Она вам предоставит эти данные. Да, еще и накладной есть эта информация, сколько у вас есть автобонусов. При выдаче продукции накладные вы получаете. И там вы также узнаете об этом. Так. Накладные, которые выдаются в сервисных центрах при покупке продукции. Ну, конечно же, в тех сервисных центрах, где есть программа 1С8. Ну, во многих сервисных центрах есть программа 1С8. Так. 12 тысяч накладной – это за месяц. Это 12 тысяч – это то, что у вас накопилось с выходом на 22%. 22% процента это ведущий менеджер сетевых продаж. А нет, не ведущий, а просто менеджер сетевых продаж. То есть 22%, да? Угу. Я скажу, сколько каждый консультант, который вышел на определенный ранг, будет получать какую сумму автобонуса. Это далее. Вот как раз к этому мы и подходим. Ирина опережает, опережает информацию, которую я хочу вам дать. И вот ответы на эти вопросы. Да, менеджер. Автобонусы ежемесячно начисляется консультанту с активной квалификацией. В случае, если личный оборот консультанта за предыдущий месяц с учетом оборота VIP-клиент составляет не менее 20 баллов это первое условие то есть личный оборот его его закупки должен быть не менее то есть 20 баллов и более вторым условием в рамках автомобильной программы автобонус в зависимости от уровня квалификации следующим образом менеджер сетевых продаж это 22 процент как раз о чем я говорила получает у него накапливается автобонус он еще не получает этот автобонус и так как он только на этом уровне, квалификация, он получает 1000 рублей в месяц. Когда он выходит на следующий ранг, это ведущий менеджер сетевых продаж до да, 28%, то уже его автобонус возрастает, и он будет составлять 2000 рублей в месяц. И вот на уровне лидер ключевой группы 3-4 34%, его автобонус также возрастает, становится 3000 рублей в месяц, и он в этом случае уже на этом ранге может подать заявку. Но у него, так как уже третью он вышел на лидер ключевой группы, он прошел и другие ступени карьерного роста, да, от менеджерских продаж, соответственно, его да, на его виртуальном счете. То есть это можно посчитать. Даже самому, просто ради интереса, сколько можно накопить. Денег для того, чтобы потом выплатить скальпер начальный взнос при покупке автомобиля по кредитной программе, к примеру. Ну и далее. То есть, чем выше вы по рангу поднимаетесь, допустим, вы становитесь менеджером ключевых групп в этом случае у вас автобус также взрастает до 4000 рублей в месяц. Но директор ключевых групп уже статус выше, то есть там уже у него не один лидер ключевой группа по его структуре как у менеджера ключевой группа у него уже три лидера ключевой группы, да? тогда он получает уже на 2000 больше. Ну и так далее. То есть вы видите, региональный сетевой директор 8000, национальный сетевой директор 12000. Здесь уже идет поднятие, поднятие идет до уже на 4000. И здесь вот уже на 8000 управляющий сетевой директор. То есть подниматься по карьерной лестнице выгодно. Приятно не только для того, чтобы получать хорошее вознаграждение компании в виде бонуса или премии, но и чтобы за автомобиль он также получал большее количество автобонусов. Так, и еще, тоже надо на это внимание обратить, сумма автомобильного бонуса предоставляемой компании-консультанту может изменяться ежемесячно в зависимости от активности консультанта. Соответственно, ну, с пунктом 4.3, то есть, если, допустим, он вошел в автомобильную программу в один месяц какой-либо, да, но любой месяц года, например, в январе он вышел на уровень менеджера сетевых продаж. Ой, вернее, извините, допустим, на лидер ключевой группы 3-4%, да, то есть январь месяц такой был немножечко спящий. а в феврале он стал уже менеджером ключевых групп, январь ну, в январе он получал 3000 рублей в месяц. 3000 рублей он получил, да? А в феврале он вышел на менеджер ключевых групп. Тогда у него автобонус уже 4000 рублей. То есть это в зависимости от его статуса. Такой он получает авто бонус автобонус. И Повысить свой автобонус можно еще не только при выходе на выше, выше, более высокий уровень по маркетинг-плану да, и, и подняв свой статус, но и еще в том случае, если консультант становится участником одного из клубов на следующих условиях. Бизнес, участников одного из клубов, бизнес-клуб, у нас есть программа, еще одна программа. И если вы становитесь участником клуба Старт на три месяца, да, с момента вступления в клуб, в этом случае ваш автобонус удваивается. То есть, смотрите, если у вас, допустим, автобонус был. Ну, это зависит от того, в какой вы входите клуб. То есть есть старт-клуб, есть лидер-клуб, есть топ-менеджер-клуб. Вот. Если вы становитесь участником лидер клуба, потому что там преступление а, в, в клуба тоже необходимо определенное условие и статус а, а, определенный, да? а, вы не можете стать участником лидер клуба, если вы, у вас, допустим, статус по маркетинговому плану ниже, чем тот, который а, описан по условиям. Вот. И если вы становитесь лидер участником лидер клуба, в таком случае ваш автобонус удваивается. То есть, к примеру, в имиджер ключевых групп 4000 рублей, да, он у вас удваивается вот до 8000. И так далее. То есть директор ключевых групп у него уже не 6, 000, а 12 тысяч. Вот. Вот такое еще одно приятное условие нашей автомобильной программы. И, и есть еще одно условие повышения своего автобонуса. Понимаете, вы можете быть менеджером ключевых групп, но при этом ваш оборот может составлять 5000 баллов. Да? Что такое менеджер ключевых групп? То есть у него есть в его организации, в структуре есть один лидер ключевых групп. Есть отрыв с другими консультантами, да, с другими группами которые не вышли на этот уровень лидер ключевой группы, да, но еще до, есть по условиям маркетинг-план, еще есть отрыв, то есть полторы тысячи баллов. И он может сделать в общей сложности где-то тысяч баллов, к примеру, да. Но если он на этом же статусе, то есть у него также остается один лидер ключевой группы, только один, но при этом у него оборот, потому что он хорошо рекрутирует, он хорошо подписывает людей под себя. Он помогает людям тоже подниматься на какие-то ранги. У него увеличивается товарооборот до 10 тысяч, тоже на этом же уровне, на этом же статусе менеджер ключевых групп В таком случае его автобонус увеличивается на 20%. Понятно, да? Если вы директор ключевой группы, то есть ваш автобонус увеличится на 20 тысяч. На 20 тысяч баллов. Извиняюсь. Вот, на 20 тысяч баллов. Увеличивается, и а, автобонус на 20% также увеличивается. Я понятно объясняла? Объясняю? Все как бы понятно вам? Напишите, если здесь все ясно. Если нет, я могу еще раз повторить: в каком случае увеличивается ваш автобонус от того, которое у вас идет по вашему статусу? вашему хождению бизнес-клубы он еще увеличится на 20 процентов если ваш товарооборот на этом же ранге поднимается то есть вы не остается не остаетесь тем же авто бонусом если у вас допустим при статусе менеджер к чему групп 5000 баллов или тысяч, вы не получаете тоже авто бонус он у вас увеличивается это здорово Здесь же, вот смотрите, есть ремарка, что в данный оборот не входит ниже нижестоящих партнеров, имеющих равную квалификацию с вашей квалификацией или выше, потому что этот оборот они сделали благодаря своим усилиям и уже это не учитывается при увеличении автобонс на 20 процентов. Ну, я бы хотела вот сейчас к чату тоже, чтобы немножко перейти уже на другой подпункт, да, под тему брендирования. Я хотела бы узнать, но кто бы из вас вот хотел купить машину, к примеру, да, держит такую мысль, мечтает об этом, но при этом... Еще хотела бы, чтобы оплачивать не только со своего кармана, но и за счет компании. И насколько это было бы вам приятным. Было бы это показателем наших достижений, нашего успеха. Потому что это действительно показатель наших достижений, нашего успеха. Вот. да людмила я очень хочу Замечательно. это запросу вселенную девочки мальчики мы все молодые как всегда душой поэтому я так обращаюсь пишите то есть это то что в общем-то космическая энергия должна слышать это приходит а людмиле я могу ответить вернее не ответить а, а тоже согласиться с ней что действительно Сколько бы у вас не было оборотов с группой вашей, да, с вашей организацией, то вот если вы сами лично не сделали 20 баллов, то автобонус не начисляется. То есть это надо прослеживать. Угу. Конечно же лучше. Это бесспорно, это без сомнения. Ну что же, мы идем дальше. Дело в том, что... Здесь вот есть тоже условие на пользовании накопленным первоначальным взносом. Но это я, по-моему, уже говорила. Угу. Ну, уже повторяться я не буду. Но э, здесь вот есть еще одна вещь такая, которую тоже надо, э, учит надо учитывать, что компания может и приостановить действие программы. В каком случае? в том случае идет приостановка программы выплате автобонуса. В случае приостановки деятельности консультантов компании Если человек вообще ничего не приобретает к примеру да то есть он ничего не делает для того чтобы как-то поднимать ну, как бы поднимать свой статус для, для движения вперед просто он сидит на месте и пользуется тем что есть то есть компания на свое усмотрение может и приостановить эту программу. Вот есть такое условие приостановки. И компании вправе изменить условия. Кстати, вот компания может также изменить условия автопрограммы уведомив участников автопрограммы не позднее чем за месяц до даты предполагаемых изменений. Но при этом если изменение условий будет приводить к уменьшению автобонуса для участников программ компания будет сохранять прежние условия для, для действующих участников, уже пользующихся автомобилями на условиях программы. То есть, если, допустим, по программе пойдет уменьшение автобонуса, к примеру, да, там какие-то условия меняются, что на числе вот это, да, в чем-то, может быть, там увеличивается. Выплата автобонуса а в чем-то уменьшается, то в этом случае, если это идет на уменьшение то участник программы он остается на прежних условиях. <coughs> И вот теперь мы идем к брендированию. Но почему одно, одно из условий этой автопрограммы является необходимое брендирование? Во-первых, повышается значимость компании. Потому что если вы видите на дороге автомобили, вы видите, что, допустим, автомобиль уже с логотипом какой-то компании, да, и особенно сетевой компании, о которой вы знаете, где-то слышали, мне кажется, это больше впечатляет. Кстати, я хотела бы тоже вот спросить. Дело в том, что есть такая банальная фраза что автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. Ну, я хотела просто узнать мнение участников чата, да, как вы считаете, это действительно так, это просто, действительно просто средство передвижения, или все-таки это роскошь? Как вам кажется? Я не случайно ты задала вопрос, как раз вот э, дальше я немного поговорю на эту тему. <coughs> это роскошь или это все-таки средства просто передвижения? Это Так. Ирина, для меня средства 10 лет не выхожу из него угу, замечательным просто необходимость то есть необходимость от средства передвижения до роскошные средства передвижения мне не только разделились но они еще получили своего рода такой это компромисс что роскошный средство передвижения да и возможность заработать то есть это и средство передвижения да то есть для любви это средство передвижения так да автомобили это круто и роскошный средство передвижения да вот то есть это вот эта фраза да она наверное устарела уже да то есть в нашем мире все меняется теперь это уже <coughs> это не просто средство передвижения но особенно если мы используем автомобиль, который можем приобрести в рамках автомобильной программы, когда оплата идет не только с нашего кармана, но нам компании помогают, то есть мы можем приобрести уже и более роскошный автомобиль. Как раз тот роскошный, с удобствами, да? красочно оформленный, который, ну, я так предполагаю, что уже притягивает взгляды, Автомоби авто автомобилистов на дорогах нашего современного мира да, притягивает и мне кажется что когда он выделяется явно да, на дорогу то хочется и вступить мало того что женщина едет интересная тоже роскошно будем так говорить да который украшает машину но и машину украшает ее. спасибо вам большое за ваши отклики было интересно узнать, в общем-то, я тоже с вами согласна, что это роскошь средства передвижения. Итак, <coughs> следующий пункт, для чего необходимо брендирование? Ну, конечно же, увеличивается значимость нашей деятельности. Потому что если мы ездим по городу, да, то есть активно <coughs> передвигаемся и передвигаемся и на отдыхе, допустим, к примеру, да, и для того, чтобы выполнить какие-то определенные заказы по работе, приезжаем куда-либо, да, ну, к своим даже знакомым, то есть проводим досуг свой какой-то, куда-то мы приезжаем, то есть уже возможность того, что обратят на нашу машину, значительно увеличивается. То есть одно дело, когда просто машина, да то есть сейчас уже можно сказать, никого не делишь но когда там уже... Указано, что это компания Ламбре, о которой я говорила, но есть у нас люди аудиала, которые не слышат, а, те, а есть визуалы, которые больше воспринимают то, что увидели, вот тогда уже восприимчивость возрастает. Потому что я помню, что я когда выставляла фотографии, то есть именно обращали, начинал, начинались вопросы, вот допустим на, на аватарке в WhatsApp да, или ВКонтакте, люди интересовались, до да, этого они тоже слушали, что я работаю в Ламбре, но когда они видели, что это твоя машина, да какая, И что возникали такие вопросы. То есть увеличивается значимость наш, нашей деятельности. Еще, брендирование необходимого повышается интерес к автопрограмме, как более выгодному приобретению автомобиля. <coughs> Это как раз о том, о чем мы уже говорили. И еще идет мотивация роста своего бизнеса, бизнеса с целью увеличения своего автобонуса. Ну и, конечно же, возможность оплаты авто с целью полной или частичной окупаемости вложенных денег. То есть не просто мы получаем наши автобонусы, да, которые нам положены по условиям автопрограммы определенные, но мы можем увеличить эти бонусы настолько, что выплаты ежемесячные наши в течение трех лет, к примеру, уже покроются. Вот автобонусы будут равны выплате ежемесячного платежа за нашу машину по кредитной программе. Или частично, может быть, окупаемость произойдет, или полной окупаемость То есть я, например, на это рассчитываю. То есть это меня очень сильно греет. И еще бесплатное приобретение машины, это тоже такой заслуженный штрих, когда ежемесячный платеж по кредитной программе можно сравнять с размером автобонуса Тогда машина у вас получается, и чем раньше мы это сделаем, тем быстрее произойдет именно такое арифметическое действие, что машина станет для нас бесплатной. И еще, когда, допустим, автобонусы выросли настолько, что они стали выше, чем наш кредит, к примеру, да, то получается, что идет дополнительный доход к основным бонусам. То есть уже, допустим, к примеру возьмем, да, что первоначальный внос был выплачен за год, еще остались три года ежемесячного платежа автобонусов от компании. И вот но мы подняли свои автобонусы, и вот кредит был выплачен за два года. И за год у нас идет выплата автобонусов, потому что, в общем-то, это не прослеживается. Мы сами платим эти деньги за кредит. Да, Насколько я правильно поняла, но это мы заслужили, и у нас получается дополнительный доход нашим основным бонусам, еще вот автобонусам. Это дополнительный доход. Вот почему это выгодно делать. Вот смотрите. Как, каким именно образом есть вот еще такая вещь, которую я прошла, которую я сама прочувствовала, и как это нужно сделать. Просто я советую вам вот это видео, которое у вас уже появится в записи, его просто-напросто сохранить где-либо, потому что оно в дальнейшем, думаю, вам пригодится, если у вас есть такая цель, приобретение машины. И брендировать каждый будет сам, то есть он сам будет делать вот эти определенные шаги. Это своего рода инструкция. Я ее составила, но она оказалась в 15 пунктов Вы можете любой момент открыть и посмотреть, что же вам делать. Я, конечно, ее согласовала и с представителями компании по автопрограмме Марина Несерова и Юлий Парутовой. Смотрите, я эти шаги прошла. Первое. Мы покупаем машину кредита или по полной стоимости в автосалоне. То есть этот этап уже мы прошли. Второе. После этого мы связываемся с представителем компании по автопрограмме Мариной Нестеревой. И здесь я указала как раз электронную почту, то есть скайп. Их ли, э, лично, да, по которому вы можете связаться. И они вам э, дадут форму заявки. И, э, <coughs> допустим, вы можете узнать, дополнительно еще узнать, и ваши автобонусы накопленные и все все остальные услуги. Юлия Порутова здесь тоже указаны ее данные. И следующий шаг после того как вы с ними связались, они вам все объяснили, вы предоставляете те документы на авто, которые они запросят и заявление на вступление в автопрограмму. После этого, когда вы они запросили и вы подали то что необходимо вы ждете, вы ждете одобрения заявки и подтверждения вас как участника программы руководством компании. Это происходит недолго, довольно быстро. Вот. После подтверждения становитесь участником этой программы и нам присылают установленные компанией лимит стоимости за брендирование автомобиля. То есть брендирование автомобиля, оно тоже э, э, имеет определенную цену. И вот на данный момент я запла... то есть я заплатил изначально потом мне компания уже возвращает эту сумму и лимит составляет 10000 что там дальше будет я не знаю вот здесь то есть брендирование автомобиля от компании составляет тысяч рублей далее рассматриваем и корректируем с юлия порутовой рисунок на вашей автомашине. вот этот рисунок я сама выбирала вы дальше увидите из всех представленных ею. Далее согласовываем, и утверждаем макет аппликации на автомобиле то есть Юля присылает нам макет аппликации по почте, фазы то есть присылает по почте файлы для изготовления аппликации. Потом мы сами находим рекламно-производственную компанию по изготовлению наружной рекламы, вот прям вот название я вам Тут написала до да, чтобы вы знали как это называется и поиски поисковики в интернете просто находите себя в городе а, находите на рекламу производственную компаний подсказали наружная реклама для производства работ по оклейке машины После того, как мы нашли мы с ними связали так как у них есть координаты видео электронной почты ну, я в основном так и делаю, по электронной почте им писала мы согласуем с ними стоимость, которая должна уложиться в выделенный бюджет от компании за брендирование. То есть здесь есть. Я хочу с вами поделиться. Дело в том, что я у себя в Казани, я не нашла, вернее как, я нашла, конечно, ту компанию, которая была согласна, то есть в их тариф входила эта стоимость да, за брендирование, но вначале они вроде поставили такие условия. и то есть у них были определенные работы, которые укладывались в эту стоимость. Но при этом потом они изменились, сказали, что туда должны еще войти вот это, вот это, вот это. То есть какие-то еще пункты, которые не нужны были совершенно для меня. И в общем-то компания этого не требовала. И я просто отказалась и стала искать за, за городом. То есть я уже в пригородах, там цены более приемлемые. Я нашла в Зеленодорске. Вот сразу представляя информацию, можно было где-то еще, допустим, потому что пригородов много в каждом городе. И там цены были более доступны. Вот 10 тысяч я уложила в Зеленодорский окрас. После этого, когда согласовалась стоимость, мы передаем рекламно-производственную компанию так, мы передаем рекламную производство компании, файлы для изготовления аппликации и производим предоплату. То есть мы все производим со своего кармана. Компания потом просто нам окупает. Предоплату произвели и после исполнения заказа... Исполнение заказа нужно, допустим, если это в, даже в городе или это за городом, нужно ехать на этой машине. То есть, если вы сами еще не ездите, то попросите кого-либо, входит, кто входит в договор этой машины, да, куда, кого вы вписали, кто может быть, ну, тоже управлять этой машиной. Я вписал еще двоих, моего сына и его друга, которых я могу попросить, они уже входят в документы этой машины вот или вы если вы ездите сами то вы сами едете и они на месте в общем-то проверяют подходит ли по вашим параметрам этой машины и именно эта оклейка есть да звук есть и после исполнения заказа то есть вы держите связь с ними с этими компания рекламными если говорить коротко, после исполнения заказа отправляем копии договора и документов по оплате Марины Мистерой. Потом готовим уже фотосессию. Это тоже на одно из условий необходимых и обязательных. То есть, если мы это не сделаем, то нам не возвращается стоимость, которую мы произвели за брендирование. То есть за там тоже предоплату просто какую-то часть, к примеру, да, небольшую. После этого мы полностью оплачиваем. И после того, как мы оплатили, нужно сделать фотосессию за брендирование машины. И фото мы должны отправить Юлия породами После подтверждения. Вот один цингур после подтверждения Юлии Порутовой о том, что фотосессия подходит для размещения в соцсетях и на сайте компании, ждем перечисления денежных средств за брендирование автомобиля от компании на на брендирование автомобиля. И тоже приходит ваш сервисный центр, где вы обслуживаетесь. Отправляем фотографии Юлии Порутовой, да, те уже, которые уже подходят. Далее выставляем свои фото в интернете, где мы тоже присутствовали, да, в соцсетях. И после этого начинаем получать автобонусы, которые начисляются на ваше агентство обслуживания. Вот, понимаете, я все подробно вот такую инструкцию для вас оставила. Буду очень рада, если я окажусь этим полезным. Потому что я как-то все делала так на словах, ну более, ну так будем так говорить, больше вслепую. И вот эти шаги, в общем-то, удобно, когда все все прописано. Ну вот я взяла, допустим, вот одну компанию, которая вроде бы согласилась. Это казанская компания, наружная реклама. И вот вроде бы они согласились, и здесь даже вот стоимость такая 9400 9 рублей входила, но потом они увеличили эту стоимость. Я просто показываю как пример а уже то, что, да, ну, замечательно, если вам подош, подошла эта информация, и интересно, думаю, на перспективу, это здорово. Вот, но потом уже я нашла в Зеленодольске, и вот с ними уже э, работала по брендированию. И что я хочу сказать по поводу наших автомобилей и каким образом э, делать фотосессии. Вот, и для чего это вообще нужно, да, фотосессии, для чего? Вот смотрите, многие наши звезды, ну, вот они тоже делают рекламу себя своего бренда лич, своей личности до да, в интернете вот с правой стороны я знаю что здесь вера брежнева станет я не знаю но можно делать разные фотографии то есть я просто вот взяла уже с интернета то есть в Звезды, они вот тоже можно в любом таком ракурсе, можно э, не только лично самой, то есть лежа, сидя, Я просто разные варианты вам предоставила, то есть э, можно по-разному э, фотографироваться, проделать эту фотосессию, э, опять же для каких целей, да, то есть в каком виде. Если вы отображаете сексуальность этой машин, допустим. Фотография справа снизу, да, то есть, к примеру, да, или какую-то свою деятельность, фотомодели, а тогда можно в таком варианте. А, да, можно семьей, если вы работаете и непосредственно члены вашей семьи касаются вашей деятельности, тоже можно так же <coughs> фотографироваться. То есть варианты могут быть разными. Я вам тоже преподношу эту информацию, через которую именно прошла, которую я сама на себе опробовала. Вот, поэтому это тоже э, не все так сразу все получилось у меня, да, и получалось не совсем все, что нужно, не, не совсем правильно. Прежде чем мне получились вот эти фотографии, потому что я не знала, как каким образом делать, но мне не просто не озвучили, да, что для этого необходимо. Вот. я вот эти фотографии как-то бы выставила, э, то есть от, я отправила Юлию как раз по ротовой и вот тогда только она приняла. До этого было несколько вариантов, которые совершенно ну, не подошли, были забракованы, будем так говорить. И я вам сейчас скажу, почему. Но ну, я вот выделила буквально шестой пункт нашей автомобильной программы: то, что программа распространяется только на новые автомобили. Приобретаемый консультант на условиях брендирования автомобиля в корпоративном стиле Lambre. Но при этом еще должна быть фотография, что действительно все так произошло то есть и брендирование и что мы друг друга стоим владелица авто, и авто. <с> то есть и кроме этого еще другие вещи как раз следующий слайд об этом то есть на это тоже надо обратить внимание посмотрите вот какие фото не подойдут я тут выделила несколько, шесть вариантов, да, это надо сразу учитывать. Я думала, что это не, не так существенно, но оказалось не, совершенно по-другому. А смотрите, вот фотографии были, которые темные, может быть, не совсем так видно, но действительно вот эти фотографии, вроде фотографии неплохая, но она темная, то есть фон темный. Потом еще одна была фотография, вроде фон не темный, фотография неплохая, да, но на фоне других машин, как будто автопарковка. Далее. Опять же идет вот задний план, то есть задний план непрезентабельный, то есть какие-то старые дома, mm -hmm. вот, около которых я живу, да, то есть он тоже должен впечатлять, тоже должен быть как-то такой статусный, будем так говорить. Была у меня такая фотография. Далеко от машины. То есть не понимали люди, кстати, да, даже моя подруга не поняла, что это моя машина, потому что там далеко от машины не чувствовалось энергетики владения, да, от меня, что это я владелец. Во-вторых, там не видно было, не виден был логотип этой машины. вот Далее идет сиреневый тон машины. То есть, вот, видимо, сиреневость тоже присутствовала. Здесь вот Я просто говорю, что вроде бы и другие фотографии не идеальны, но при этом, смотри, даже снег сиреневый, да, если обратить внимание, то есть это тоже запрековалось, но и плохо видно лицо, то есть я здесь как-то должна тоже рекламировать себя как женщина, не просто как личность, да, не просто как бизнес-леди, но как женщина, как я выгляжу, вот. то есть далековато. Вот, вот такие вот вещи не подойдут. На это, я думаю, стоит обратить внимание. Это тоже существенно. И вот теперь последний вопрос. Я хотела бы также задать вам, исходя из услышанного. Как вы считаете? Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, брендированный автомобиль больше впечатлит и даст повод заинтересоваться? компания вашей деятельности чем просто обычная вы даже крутая на марка какая-либо да как как вам кажется, что вот именно брендированный автомобиль будет являться фактором успешности ну как я уже сказал что не каждый автомобилист на дороге будет брендированные машины Потому что кто-то, допустим, экономит на этом деньги, да? кто-то не рекламирует свою деятельность. Да, несомненно. Вот. И потом не каждый, даже бизнесмен, вложит а деньги за брендирование машины. да, А нам компания в этом помогает. Угу. Спасибо вам <laughs> за ваши отзывы. Я тоже так думаю, что это впечатляет. И у меня просто... Ну, есть знакомый мужчина, который сказал, ну что я на госслужбе работаю, после того, как он, он увидел мою такую красочную машину. Кстати, вот я так и не поняла, я думаю, на госслужбе ну казалось бы, тоже хорошая машина, да, то есть на марка, да, но при этом вот как-то он так печально сказал. Ага. да, мы, мы же сами обращали внимание при этом, да, то есть это интересно, когда есть какие-то надписи, когда машина красивая. Вот, думаю, все на этом. Надеюсь, принесла вам какую-то пользу при вхождении в программу что на что мы должны обратить внимание. И вот, дорогие друзья, и, конечно же, для того, чтобы вы получали всю информацию, которая вам необходима, да, и чтобы мы каждый раз не дергали, не теребили своих значит, коллег, своих наставников, да, не спрашивали. А какой у нас сейчас прайс новый, да? То есть, а где можно увидеть, допустим, какие-то изменения, а где у нас новинки, а какие у нас сейчас программы в этом году? То есть, все это можно увидеть, в таком бизнес-портале точка ру То есть здесь мы можем увидеть все.